Суровый суворов. Опять же, по поводу одного из этих роликов о прекрасной погоде, да, вот, которую мы показывали, полетие, настоящая природа. Облокотиться обеими руками к подбородку, локтями к облаку. И подсок от копыт облака белогривые лошадки. Облака, что вы мчитесь без оглядки. Не смотрите вы, пожалуйста, с высока, а по небу прокатите нас облака. Да, действительно. Облокотиться. Вот. Прикольно. Да, немножко, да. Вот видите, как, это как вроде бы облаками об это самое, ну вокруг себя их сделать, как-то, чтобы они вокруг летали. Вот как вот можно было хороший катиться. человек, как может под воздействием хорошего видео, хорошей музыки, да, вот так вот вот погрузиться и погрузиться. Ну, такой других, и образ, раз, да, нарисовать такой... образ да. Превеликий поклон. Так, Александр, просто такой никнейм, да, по поводу, я уже забыл, давно не этот самый, Допотопное Снежное кто-то посмотрел. Ребята, я знаю, я был там, Допотопное снежная серия 237, улица Агарина и Ленина, час третья. вы находились возле ветлечебницы, я знаю. Вот. Не знаю, может не Снежнянец, может этот самый, ну, при, ну приятный может быть, такой, до, восторженный такой. Снежнянец жил раньше, может сейчас где-то в другом месте. Просто... Комменты такие, да, три коротеньких коммента, вот, очень рад, приятно Зна все Знакомые да? места увидеть, ну приятно, если долго их не, не видел. Евгения Махотина. спасибо вам, ребята, какие же вы, вы здравомыслящие. Я с детства видела фальшивость среди детей, друзей, родственников, соседей, клоунада, театр, все ради выгоды, фу, мерзость. Сейчас это видно на других уже масштабах и уровнях, гадость. Да, сейчас в открытую, к сожалению, об этом говорится, ну, будем все-таки верить, действовать, да, вот надеяться на то что мир действительно меняется и это независимо от того что будут брыкаться, пытаться вот эти вот псевдо эти существа вот эти искажения на самом деле это просто искажение вот да, это как этот грузовик с кока-колой Он уже горит уже все катится докатывается Смотри, как у Карабанова про этот танк вот. а вот другой персонаж, да, вот понимаете, вот был этот самый, да, вот, Александр, да, радостные такие возгласы, да, Евгения Махотина. ну, вероятно, имя и фамилия все это дело, да, а вот другой камин другого персонажа, и э, я там вглубь вижу, я же объем осознаю, да, и вот сразу, Hero Inside, вот вместо того, что сказать, что Вася Пупкин там, или э, Иван Иванович какой-то, или как-то этот самый, да, а так вот, ни иконки, не этого самого, ни имени, ни фамилии, да, как говорится, клехука только поганая, да. И сразу, блин, коммент уже совершенно другого уровня, да. По поводу фрагмента, где, опять же, оплеухи, то, что называется, да. Ну вот, по поводу разных этих самых блогеров и прочего этого самого, этих событий. Суть видео понял. Но при чем тут Бобров? Его-то за что грязью облили? Уважаемый, герой Инсайт, или что вы там за этим э, именем такой, что герой внутри, да, это насколько ну, да. я понимаю, да. Что вы там за герой, на самом деле, внутри, да. Вот. Глубоко, наверное. Да, глубоко зарыт, герой, да, этот самый, да. Ну, где вы видели на нашем ресурсе, что мы облизываем э, ну, концы кому-то? Вот где вы такое видели? Где написано, где сказано о том, что мы кого-то там, блин, незаслуженно восхваляем, где, где у нас такое было. Или даже заслуженно восхваляем. Прямо мы говорим о правде, о справедливости, об этих всех событиях. Конченных пидорасов мы вообще не рассматриваем. Вообще не рассматриваем, где вы видели, что мы там разбираем эти самые испражнения какого-нибудь там, э, там этого американского там президента, да какого-то, или еще какой-то хренотень. Где, мы, где вы видели, где вы слышали, что мы этим занимаемся. Мы деятельность откровенных врагов вообще не рассматриваем. Как я говорил и повторяю, вслед за кто это изобрел, это высказывание. Проблемы индейцев, шерифа не ебут, сколько можно вам об этом говорить. Мы не рассматриваем каких-то тварей. Мы, если упоминаем творчество кого-то из блогеров, то это значит, этого блогера мы, ну, хотя бы частично, а то и довольно-таки основательно уважаем. Мы уважаем деятельность всех блогеров, да, всех деятелей, которых мы упоминаем. Вот, но ввиду того, что мы показываем четко, вот прямая линия, вот как двигаться к свету, к правде, справедливости, а не так, как нам говорят по теории относительности, там луч света изгибается как-то, блин, вокруг черной дыры или <coughs> черного этого самого, ну, не суть Любой важно, дыры понимаете, дыры. вот, ни хрена, а. нужно двигаться как можно более прямым путем, не кривыми какими-то тропками, дорогами, да, а как можно более прямым, вот. И опять же говорим, что ну, нету, к сожалению, блогеров, которые были бы, ну скажем так, без ошибок, без искажений, которые бы четко вот так показывали, мы вот это да. Понимаете, мы даже высказываем определенные, ну, скажем так, замечания к творчеству выдающихся, да, великих совершенно там настоящих гуру, ну прошлого, которые ушли, так, скажем так, да, от этой деятельности, просветления просвещение вот этого народа населения, да, это самая главная задача, показывать свет, чтобы этот свет загорался, вот помогать, вот самая светлая деятельность, да, просветись сам, помоги просветиться другому, чем мы вот пытаемся, занимаемся в меру сил, но мы видим вот это вот, вот эти ошибки, искажения разных блогеров и указываем на это, опять же, вы поймите, указывайте нам на определенные наши ошибки, про и прочие эти самые. Ну, только не, не в плане, что сам дурак, или там вот у тебя язык засракивает, или там вот ты вот крепкое слово вставляешь. То есть, ой, руга... мы не ругаемся. Мы разговариваем, эпизодически употребляя крепкие так называемые выражения. Вот, по поводу Боброва. Ну, поймите, Иван Бобров действует на своем уровне. Он для своей аудитории старается. Да, при этом, конечно, ну, скажем так, э любят хорошо пожить, да, вот он же ж не где-то в России, да, а вот ну, где на, на юге Испании, там, на мацацикле прокатиться, вот, кофейку выпить в ближайшее, там, какое-то закусочное, да, все, в принципе, нормально, да, за купеечку скромную, там, трали-вали, вот, но не где-то там в Заполярье, не где-то на руднике, да, вот, нет, Нормально, там, на юге Испании, все, мир, дружба, жвачка. Да, продвинуть каких-то непонятных э, видов лечения, если это лечение можно назвать, в виде прохавывания каких-то ядов с непонятно какими побочными эффектами, дефектами. Вот, поэтому ж, ну как, да, на своем уровне, но не без, не без греха, так сказать. Вот, поэтому... Мы же говорим откровенно, Несиотой правдиво, правдиво об этом говорим, да. Ну вот опять же, да, вот он, э, вроде бы все хорошо, мир, дружба, жвачка, давайте остановим эту войну. Мы ее не начинали, эту войну, вот, и мы это тоже не одобряем. Но дело в том, что есть определенные процессы, которые запущены, да, и они должны завершиться. А вот это детское высказывание э, Боброва и прочих этих самых, ой, сейчас вот быстренько замириться и все, все... Ни хрена не получится, понимаете. Замеряться нужно было раньше. Хотя бы 8 лет назад. Вот 22 февраля ну только не 24 февраля вот 2022 года, а 22 февраля это последний день был, когда можно было замеряться 2014 года. Вот, потому что тогда полетел первый коктейль 22 или 23-го, да? 22 такое, да? Вот первый коктейль в этих ментов. Я ментов, скажем так, не, не в кайфе от ментов. Вот, но тем не менее, да, в амон бросать коктейль молотова нельзя. Ну вот просто нельзя. Вообще в людей нельзя бросать этот самый до да, коктейль. Это чревато последствиями. Вот. Мы их видим теперь. Мы их прожили, прохавали. Мы их прохавали что... на своей шкуре, что только этот самый. Вот, хотя вот... не мы их кидали, эти коктейли. Да. Самое, блин, и вообще это, коктейли не, сказать, не кидали. Не не очень... я был против, когда эти коктейли готовили, когда мы обороняли этот самый. Это а да? не очень и смешно. Вот. Вот. Поэтому, понимаете, вот так детский сад такой, что давайте сейчас замиримся да. И вот э, фашики эти самые перестанут наступать, да. Да нет. Восемь лет Кремль предал нас, да, Минский сговор этот сделал, когда, когда я говорил, блин, на сессии Верховного Совета, нельзя это делать, нельзя, это аукнется кровью, и вроде бы меня понимали. Вот, и депутаты Верховного Совета И министр обороны Ну конечно постановочный Кононов Это понятное дело Вот, Но ну теперь через 8 лет тебя я этот понял да, Московское теперь, правительство Да, теперь и ВВ Путин начинает понимать Да ну пока еще не признает, что это было предательство Мы не, Просто ну это... недопонимали вот. А надо было Я же проезжал в Москву надо было не с генералами, а в Кремль пригласили бы, да, сталкера, да, комбата, и он бы вам все конкретно рассказал бы, поставил бы, пинков надавал бы, и все было бы нормально, бескровно бы, блядь, мир установили, да, не так вот Мариуполь, как брали в этом году, да, а так, как мы брали его, вообще бескровно, понимаете. Вот и точно так бы э, Киев, Львов, э, а, что там еще, ну, Лиссамбон, как я говорил в четырнадцатом году, все было бы нормально. Как-то да, типа в 91 как там, парад суверенитетов, только нас, настоящий, не суверенитетов, а народных, ну, как их назвать, республик, образований, то, как угодно. А вот эта детская замирица, ну, и тип, в этой официальной истории, в этом официальном мире лживом, примеры этих замерений, они вот кругом. Э, стена берлинская, ну вот уже развалили вроде бы. Э, 38-я как, параллель, да. я, Южная Корея стоят с автоматами напротив друг друга и вот эти напряженности. Этот кидает какие-то там в воду э, гранаты. Э, Ким, Ким чен сын. Что там еще? Стена Трампа это так называемая, потому что через этот лезут все время мексикосы через границу в Штаты. И вот этих вот замерений полно. они ж воевали на самом деле. Это же была -то, когда-то. Тоже ж, типа 1800-каких-то годах война... Э, мер... ну. В общем, латинская эта самая, с Соединенными Штатами. Отво... Да, и... отвоевали все-таки Техас же, что там, Нью-Мексико, Нью и вот эту всю эту самую хренотень были войны. То есть вот этот тоже, и вот этих Панамские эти каналы, вот этих куча этих самых. И это что, это вот это замерение такое, замороженный этот конфликт, где ненавидят друг друга, зубы точат. А эти замерения они с целью этого делается заморозить, чтобы потом будет кому-то удобно развязать там новую горячую точку, потому что ну, ну захочется там кому-то гавашку. Хочу. Это как эти баки с гавахом в замороженном состоянии. Потом туда нагнать техники, нагнать этот щелчок, сделать какой-то, зажжется конфликт. Кто-то, как в этом, где там Сантьяго или где там футбольный матч оказался? Э войной, спровоцировал войну между чем-то, кем-то и кем то Ну, где-то тоже там в Латинской Америке. Поэтому замерение, решение конфликта, исчерпывающее. Вот, и это только на таком уровне, да, на человеческом, на обыкновенном. А выходить да. надо еще на более обширный этот самый. Вот Иван Бобров вроде бы там имеет определенный мистический опыт, да, и продвигает жука грибной а я васька и прочее это самая хрена понимаете но опыт к сожалению не то что надо понимаете это вот как этот александр это так называемый да только в плюс которые да понимаете вот другой тоже этот самый мистический опыт вот понимаете вот долазились вот эти вот да темные миры в итоге эти миры душу поглотили схавали вот, и я ж не против и Ивана Бобровца, да. Много хорошего делает, да. Но мне видно, что он погружается постепенно, понимаете? С одной стороны, детский сад, мир дружба жвачка, давайте это мы все дело остановим. Ой, туда-сюда машина войны катается, тролливали. Поймите, дело в том, что нужно было не 24 февраля начинать выть а нужно было начинать выть когда начинался этот майдан. Первая версия его была. Четвёртый год. Ну, это я еще сейчас хотел сказать, что в ноябре 2013-го, ну, в да. декабре. 2014 год начинался, да? Раз, второй раз, то студентов, то еще чего. Вот тогда нужно было начинать. Стрелки эти э, с Исраиля, которые прибыли, да, которые вот это, вот начинали вот эту мототингу. Которые да. повторили все что же самое, эти методички повторили эти стрелки, эту небесную сотню сделали э, в 93 году года, они такие же да. самые были стрелки. Ну. Вот, у нас это, в Донбассе пытались эту самую в 2004 -м. потом вот я говорит за да, этот самый, опять же, сначала... Э, 91 год. Вот давайте ну, вот туда это, вот да, погружаться. Это вот Почему это... этих не довешили, этих самых, да, так называемых, этих лесных братьев, этой Прибалтики, да? В вот. 80-х годах. Почему их после войны не перевешали? Почему этих самых, да, Кравчук, первый президент хохляшки, да, он носил тормозки этим бандитам в леса, вот этим аунамцам УПА, ну вот этим бандеровцам И стал первым секретарем Ухрай, УССР Ну это ж как это? Вот, А в 80-х годах я удивился мне а вот в 80-х годах последние дела были против э -э, Бандеровцев Собственно этих Вылавли, да вылавливали их, ну не с лесов, естественно, они там уже там пожилые были, ну просто КГБ сработало, узнали, нашли, где они там проживали, их, так сказать, бурную молодость. Почему у нас хреноватуча туча этих самых бандеровцев здесь на шахтах, да, вот они воевали против, занимались репрессиями вот этими всеми делами, почему их пожалели, вот они работали здесь на восстановлении шахт Донбасса после войны, и здесь остались жить. А может, не нужно было так гуманно к этому делу подходить, понимаете? Вот. Потому что, опять же, я не призываю, не призывал. Мы увидели с сыном, что такое настоящая война. Не вот это вот, блядь, а, -а, -а где-то что-то бамкнуло. Мы видели действительно страшное дело, блин. Вот. Я услышал вот это вот, когда по этому, по, по Бродской у нас, вот относительно недавно, позавчера ебнули с каких-то этих самых карандашей, да, американских или там отечественных, не суть важно. У меня знакомый до этого самого, блин. С 14-15 года знакомый этот звук. Я охуел, думаю, ёб твою мать, блядь, да, эти далеко, самые. Далеко, не то, чтобы сильно далеко. То ли грады хуячат, блядь, то ли ураган, то ли вот этот ебучий американский эти самые эти. Привет от Марса. Да, тут по прямому, по прямому, ну сколько, ну километр ну, там. Два километра, два километра может быть да. это самое. Вот. Да очень близко на самом вот. деле. Неприятно это все делать, это не страшно, не это самое, но это просто неприятно уже, понимаете. Мы от войны не кайфуем. Славянские флешбеки, славянские. Ну да. Вот. Поэтому да. опять же, это самое. вы вот поймите, мы по правде действуем, поэтому ни, мы никого грязью не поливаем. Вы вот неправильно понимаете, вот этот внутренний герой, вот просто неправильно понимаете. Для того, чтобы э, прийти к свету к правде, справедливости, нужно разобраться. Это не поливание грязью. Это разбирание, как там это самое, да, ну, как там говорится, да по весне будет видно, кто где срал. В процессе нужно, зачем нужно, чтобы Причем человек это... накормовал, какую-то да. хрень надел, Причем нужно это... вовремя сделать поправочку. Не, там не белье какое-то грязное, а то, что действительно в открытом доступе его измышления, его ролики, мы по ним только делаем выводы. Опираемся Смысл не в том, чтобы там поливать кого-то грязью или этот самый, указать определенный уровень, вот, потому что, я надеюсь, все-таки э, есть общие, так сказать, эти, э, зрители, публика такая, да, кто-то обязательно достучит, доложит, вот, вот эти вот пояснения определенные, да, определенные пояснение возможно, это э, получится, будет улучшение э, понимания, да, нет, значит, ну, пожалуйста мы же никому ничего не запрещаем не навязываем Будь продолжать на своем этом уровне но этот уровень он не ведет к эволюции к саморазвитию это топтание если насилия. не топтание в болоте с засасыванием не вот, поэтому это... вот опять же понимаете Долго да, отвлеклись, да, душа ж... должна прирастать вот. ну, в общем я надеюсь что поймете а нет значит ну что сделаешь так